Посмотрев это видео, вы узнаете о интересной подаче слева, о том, как можно выиграть накладку, поучаствовать в конкурсе и, конечно, много полезных деталей. Итак, начнем. Всем привет! На связи Кузнецов Никита, вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Я хотел сегодня поговорить о том, как выполнить подачу слева. Но перед началом данного повествования хотел попросить вас не забывать подписываться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, которые происходят на моем канале. Это жизненно необходимо для его развития. Итак, по поводу подачи. Сегодня я хотел бы рассказать вам о подаче слева с боковым вращением, но не таким, как мы все привыкли в эту сторону, а с обратным боковым вращением подача будет уходить косо в левый угол. И плюс данной подачи в том, что она выполняется в комбинации. Первое, вы подаете подачу влево, например, в правый угол, либо в центр. И далее таким же точно движением, но немножко вы добавляете кисть, подача перенаправляется в левый угол соперника, что позволит его немножко дезориентировать и позволит вам удачно провести атаку. Давайте, собственно, поговорим о двух вещах. Первое – это о том, куда подавать эту подачу и как подавать. Первое – о том, куда подавать. Я здесь нарисовал вам два варианта при выполнении данной подачи. То есть я рекомендовал бы выполнять эту подачу сразу по две. То есть, например, первую подачу вы подаете вот в этот сектор. Да, сдвигаете соперника вправо. И потом вы подаете подачу уже слева. Только у вас получается вращение будет в другую сторону. Она будет уходить влево косо. Мы рассмотрим, как это выполнить позже в эту зону, но самое главное, чтобы вы находились как бы в одной точке стола при выполнении подачи, чтобы соперник не мог определить, что если вы начинаете чуть менять позицию, значит что-то вы там затеваете и будете менять направление подачи. Либо же второй вариант, вы подаете не короткую, а длинную подачу вот в этот сектор, а в середину стола. Но опять-таки надо ориентироваться по ситуации, может быть сдвинуть ее больше в правый угол, либо в левый угол, это в зависимости от того, какая стойка у вашего соперника и с какой стороны он мощнее играет. И второй подачи вы точно так же выполняете подачу с вращением, которое будет уходить в левый угол. И теперь, что касается выполнения подачи, обратите внимание, как кисть производит рубящее движение. Она, кисть уводится непосредственно вправо от вас. Я здесь попытался с разных ракурсов заснять момент подачи. И, конечно, еще я попытался от третьего лица показать вам как бы видели это вы, если бы вы непосредственно стояли за столом, то есть э, вы выполняете подачу, э, например, э, вот э, первую подачу выполняете вправо и вторую вы выполняете уже кусок влево, ноги ваши находятся на ширине плеч, согнутые, пружины, чтобы вы были готовы к перемещению. Как вы могли заметить на видео, подачу я выполняю шипами, поэтому вращение у нее более, точнее, менее сильное. Если же вы выполняете гладкой накладкой, то вращение будет достаточно качественным. И теперь по поводу нашего конкурса. Сегодня в качестве небольшого приза Разыгрывается вот эта замечательная накладка, как сказали мне люди, знающие в китайском инвентаре, что достаточно качественный продукт. Гладкая накладка красного цвета под названием PALIO CJ8000. Достанется эта накладка тому человеку, который выполнит достаточно простые условия. Итак, первое. Вам необходимо подписаться на мой канал. Второе, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних видео на моем канале. Третье, написать интересный комментарий под этим видео. И четвертое, сделать репост данного видео в моей социальной сети ВКонтакте ссылки. На мои социальные сети вы можете найти либо в шапке канала, либо а, в его комментариях. И а, человек, который а, проделает все эти нехитрые условия, подпишется на канал, напишет интересный комментарий. Я отправлю а, эту накладку победителю. А победителя я оглашу в следующем видео. И еще одна а, информация, друзья. С 29 апреля... В Швеции стартует чемпионат мира по настольному теннису. Не забывайте э, подключаться к трансляциям. Сейчас в интернете их достаточно. И смотреть интересные матчи, наблюдать за топовыми сборными мира. На этом у меня все. Всем пока. Не забывайте играть в настольный теннис.